Это Алина. Она продает велосипеды. Собирается налазить поставки в Россию. Это Лиза. Она индивидуальный предприниматель. Хочет устроить кейтеринг за границей. А это Маша. У нее свой цветочный бизнес партнеры предложили ей торговать в Польше. Все они торгуют. Но никто не догадывается, что может и сам стать объектом торговли. В мире насчитывается более 40 миллионов пострадавших от торговли людьми. Каждый третий – ребенок. Эта проблема может коснуться любого, обезопасить себя и близких. Изучай, действуй, поделись.